Хотелось бы еще и еще раз затронуть тему, которая не очень приятна для многих христиан. «Имеет ли Бог какое-либо дело с тобой?» Этот вопрос очень хотелось бы, чтобы задал каждый верующий себе. «А имеет ли Бог какое-то дело со мной?» «Зачем я христианин?» Почему я верю в Бога? Ведь неужели ты Богом призван для того, чтобы кушать и ходить по нужде, и спать, и работать, и подобные вот эти вещи делать, которые делают все люди, и еще плюс ко всему называть себя христианином. Неужели для этого Бог сотворил человека, чтобы вот было просто вот, ну, человек жил и ничего толком не делал на этой земле, а просто делал обычные дела, которые делает обычный человек. Бог что-то хочет от тебя. Он хочет строить из тебя свою церковь. Он хочет, чтобы ты был в теле. Он хочет, чтобы ты что-то делал. А для этого тебе нужно знать Его. Тебе нужно слышать Его голос и исполнять то, что Он будет тебе говорить. Ты должен быть в воле Божьей, чтобы Бог мог иметь с тобой какое-либо дело. И как написано в послании к Коринфянам, что каждый смотри, как строят. Один строит на таком основании, другой на другом, третий на таком, но каждое дело будет проверено огнем. И тогда, когда Бог проверит твое дело огнем, тогда будет видно, кто устоит. Но имеет ли Бог с тобой какое-либо дело? Начал ли ты строить? И на каком основании ты строишь? Давайте карты зададим самому себе этот вопрос. И будем честными сами собой. Да благословит вас Господь наш Иисус!